Проект «Читай быстро» представляет. Эмоциональный интеллект. Описание, книги, тесты, упражнения. Не забудьте подписаться на канал и бить в колокол, а мы начинаем. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональным интеллектом называется умение осознавать и управлять собственными эмоциями, а также понимать и воздействовать на эмоции окружающих людей. Ученые пришли к выводу, что высокий IQ далеко не гарантирует успешное достижение целей. Большее значение имеет чувственная составляющая личности, эмоциональная. Так зародилось изучение эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет несколько составляющих. Эмоциональность, умение сочувствовать и выражать эмоции. Самообладание, умение регулировать собственные реакции. Общительность, базируется на социальной осведомленности. Благосостояние, позитивный настрой, самооценка, счастье. Дополнительные параметры, умение мотивировать себя и приспосабливаться к обстоятельствам. ТОП книг о эмоциональном интеллекте. Дэниэл Гоулман «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» Энтони Мерсина, «Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов». Гривс и Брэдбери «Эмоциональный интеллект 2.0». Лиза Баррет. «Как рождаются эмоции?» Книга рассказывает о том, как появляются эмоции, почему они возникают и каким образом ими можно управлять. Ну и Сьюзан Дэвидс с книгой «Эмоциональная гибкость». Ответы на вопросы, как развивать эмоциональный интеллект, техники самоконтроля, тесты для определения, ответы на частые вопросы ищите в статье на нашем блоге по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, читай быстро, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с нами!